Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня собираюсь приготовить свиные рульки. Рецепт простой, ингредиенты элементарные, результат просто сумасшедший. Самое сложное – дождаться, когда эти рульки будут готовы, потому что в духовке они проведут 4 часа, причем труднее всего терпеть последние 15 минут, когда запахи уже по всему дому идут. Поехали! Абсолютно не заморачиваясь, надо очень крупно нарубить овощи. Например, морковь даже чистить не обязательно, достаточно отмыть хорошенько, рублю кусками размера, ну, скудное яйцо, так скажем, примерно. Лук-порей также и белую и зеленую часть, стебли сельдерея вообще пополам и достаточно. С репчатого лука вот сухую кожуру снять придется. Мы потрудимся немного. Его достаточно на четвертинки разрезать. Кусок имбиря размером с куриное яйцо, может быть, крупнее немного. Чистить тоже не собираюсь. Разрублю на несколько частей и нормально будет. Яблоко кисло-сладкое. Отрежу все так, чтобы семечки в форму не отправлять. И все. Помидоры пополам. С частью закончил. Парочка бутылочек пива в дело пойдет. Теперь пряности. Немного бадеяна. Все звездочки у меня раздолбаны и совсем не кинематографичны, к сожалению. Также несколько штучек душистого перца, парочка бутонов гвоздики и одна штучка дико острого красного перца. Теперь рульки. Их надо просто натереть солью. Причем особое внимание уделяем свободным от шкурки частям. И на подушку из овощей и фруктов их. И сейчас очень тщательно запечатываем все фольгой так что пару вообще некуда было выходить. Ну, возможности, конечно. Понятно, что герметичности тут не добиться, но стремиться к этому надо. И убираю в духовку на 3,5 часа, даже, скажем так, на 3 часа 40 минут. Духовка уже предварительно нагрета до 180 градусов, нагрев только нижний. Реально можно и 4 часа в духовке все запекать. Просто держите в голове, что последние 15-20 минут нам понадобится на обработку рулик глазую. А сейчас можно идти заниматься своими делами. Ну, например, пиво охлаждать. Ну, а если к рулькам вам, например, картофанчика захочется, ну, тогда за полчаса до застолья придется на кухню выйти. Я так и сделаю. Примерно через полчаса можно будет садиться за стол. Поэтому я готовлюсь. Чтобы против не отмывать, застелю его фольгой. А чтобы картошка к фольге не прижарилась, еще и бумагу для выпечки сюда брошу. Картошку надо приправить солью, паприкой, тимьяном, немного панировочных сухарей и ароматного оливкового масла. И перемешать. Можно отправлять в духовку. Если нарезать такими вот некрупными дольками, то минут через 25 она будет готова при этой температуре, при 180 градусах. Вот считайте, у меня минут 5 ушло на восьню с картошкой, еще минут через 10 можно будет глазурью заниматься. Пара. Самое главное не ошпариться. Пар очень горячий. Руки уже практически готовы. Но не хватает глазури. Сейчас быстренько и займусь ею. Рука надо переложить на решетку. Из формы для запекания на скорду перелить почти весь пивной бульон. Ну или овощной бульон на пиве. Не знаю, как правильно. Напишите в комментариях, как правильно его назвать. Рульки прямо на решетке. Опять на форму. Не весь бульон выливал. Для того, чтобы в духовке при запекании под грилем не подгорел еще на дне. И фольгой накрыть. Чтобы не остывали, пока я с глазурью вожусь. Кстати, картошка уже совсем скоро будет готова. Весь этот бульон нужно на сильном огне упарить до загустевания. И обязательно добавить меда. Вот когда он упарится, по крайней мере, вдвое, а то и втрое, нужно будет пробовать и выправлять на вкус. Я вот сразу могу сказать, что надо соли добавить немного в качестве силителя вкуса. Еще момент. Если кислоты томатов будет недостаточно, то кислоту выправлять можно лимонным соком, яблочным или винным уксусом. Что придумайте, короче, на ваш вкус. Смотрите, у меня уже все отлично просто загустело. Короче, пробуйте. Нет, у меня все отлично. И выправляйте на свой вкус. Добейтесь, чтобы это была острая, сладко-кислая, такая имбирная, яркая, классная глазурь. Где тут рульки? Хорошенько их смазать этой штукой. И теперь в духовку под верхний гриль минут на 5-10-15. Время зависит от мощности гриля, от вашей духовки. Рульки внутри абсолютно уже готовы, можно есть. К глазури нужно немножечко э, схватиться, что ли. Она содержит очень много меда, а он при высоких температурах моментально горит, поэтому при малейших признаках потемнения сразу вынимаем все из духовки. Ну, вы видите мягкость. Мне кажется, комментарий тут излишний. Нежнейшая, с ароматом имбиря, с остринкой. Тает во рту, как кусочек масла. Просто чудо. Так, теперь кусочек миска. С горчицей. Это сладкая немецкая горчица. Сочнейшая, изумительная, просто великолепнейшая рулька. Ой. Хорошо. Ну и картошечки. Чудо. Слушайте, вы видите, совершенно не замороченный рецепт. Порубили по-мужицкой крупно овощи для того, чтобы получился бульон очень насыщенный, имбирно-сладко-яблочно-солоновато-остро-яркий, с ароматом бадьяна очень легким, с ароматом гвоздики очень легким, с ароматом душистого перца очень легким. Получается крайне насыщенная, классная глазурь в результате. Рульки готовятся вот в этом ароматном пару. Становятся нежными, абсолютно не сохнут. И потом на глазурь потратить, ну, от силы 5-7 минут, да? ну и потом в духовке еще подержать, чтобы она слегка так стала поплотнее, что ли, чтобы она не стекала с рульки. И все. Короче, готовьте. Готовьте такую штуку, это, это очень вкусно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Ваше здоровье.